Перед началом хочу сказать спасибо этим людям, а также вы тоже можете меня поддержать, ссылку я оставлю в описании. Всем спасибо и приятного просмотра. Всем привет дорогие друзья, с вами Рома Райт. Сегодня я расскажу кто такой пена Киселя, ну а перед началом попрошу вас подписаться на канал, кто еще не подписался и поставить лайк. Ну что ж, не будем тянуть пену за бутылку водки, поехали. Не не Пена Киселя. Мужчина средних лет, которого можно увидеть за рулем маленького зеленого автомобиля на базе Fiat 133, также называемого Сиат 133. Он обычно ездит по грунтовым дорогам. Согласно сюжету игры, он является дуэльным братом игрока. Он может подвести, если игрок нажмет кнопку автостопа по умолчанию буква О и он остановится, когда убит игрока. Дверь автомобиля со стороны пассажира может быть открыта, что позволяет войти в режим пассажира так же, как и в режим водителя в любом автомобиле. Помимо того факта, что он абсолютно не заботится ни о ком, ни о другом на дороге, и он с радостью врежется в Сатсуму на полной скорости, возможно убив и игрока, и себя. Он водит машину довольно грамотно, двигаясь с управляемой скоростью и замедляясь на углы. Однако игрок, когда он едет в качестве пассажира, может разозлить его, в результате чего сумасшедший мужчина средних лет почти попытается убить игрока, преодолевая повороты. Есть тактика с нажатием кнопки автостопа, чтобы замедлить его перед предстоящими поворотами и разозлить его, буква М по умолчанию, чтобы увеличить скорость на прямых участках. Правда он плохо въезжает в повороты, даже когда он злится и едет очень быстро, он будет контролить после прыжков прямой. Он никогда не останавливается, если только не разбился или не увидел, как игрок показывает ему большой палец вверх. Он доступен в любое время суток, кроме субботы и воскресенья во время гонок или же ралли. На дороге он появляется с 10 утра и до 6 вечера. Он действительно ненадежный способ передвижения, так как он часто разбивает свою машину, или ему просто требует слишком много времени, чтобы добраться до места, куда захотел игрок. А это означает, что вы можете умереть до того, как он доберется до точки назначения. Состояние пены и его машины сбрасывается каждый раз при перезагрузке сохранения, а это означает, что его нельзя убить навсегда. Однако, если вы убьете пену своей машиной, вы получите ордер на арест за убийство. В обновлении от 5 февраля 2017 года пену можно убить. Его выше называют мистер Гитлер в отношении бывшего соседа финских звезд реалити-шоу The Doodison. Он основан на финском пьяном водителе Пенти Юоле, которого более сто раз арестовали за вождение в нетрезвом виде. Сирка, бабушка игрока, рассказывает, что Пена является доверенным братом игрока. Скорее всего, он носит семейную фамилию Кисели. Отец Пены, скорее всего, дядя Кисели. На это намекает разбитый фитан рядом с его домом. Возможно, его уничтожил пьяный Пена, возвращаясь домой. Во время вождения пена держит на коленках бутылку водки, которую вы можете взять, если он умрет. В машине пены нет времени безопасности, пассажирам настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Интересно, что его имя также означает печаль на испанском языке. Всем спасибо за просмотр. Еще раз намекну, что вы можете поддержать меня и мой канал, а я тем временем буду благодарить вас в видео. Ссылка находится в описании. Что ж... Еще раз всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.